Откроем, посмотрим. Всем привет, друзья! Тут, тут есть да. возоволь, желтый, синий. Давай покажем поближе. И, и, и, и, и, и, и какой-то червячок, да. Точно. Вот такая вот у нас жвачка для рук. Такой веселый чудик у нас. И Что послал. мы его сейчас? Откроем, откроем. Я. Откроем, откроем. Я. Так вот так тут опа. А то отсвечивает. Вот такой вот чудик у нас веселый. А вы знали, называется сделай сам аромат холодок какой-то. <с Ein> да, пахучая, нелепучая, страшно приятная и текучая написано. Ну сейчас посмотрим. Так, тут описано правила безопасности, как, сейчас поближе приближу, как сделать жвачку, все полностью. Обязательно надеть перчатки. <с а Сейчас я уже. Сейчас все делаю. будем делать, да. А я и здесь видимые. это уже да. невидимые перчатки, класс. И в этой серии написано, которые у нас есть, то что Камила перечисляла: мыло, лизун разных цветов, жвачка для рук разных цветов, потом лизун и потом, полимерные червячки потом даже. Лизун. Ну что? Можно? Да, лизун розовый твой. Открываем. Да, я, я давай. Я. Угу. А, там сбоку, сбоку уже открывается. А, там... тени. Ура! Так. Угу, давай. Есть. О, а, она же запуталась. Да, запуталась. <соценно> что там у нас? Там специально вот такое. Угу. Ну, что, везли и ничего не пробили. Не может быть. А может быть специально подстелить. Пластиковый стаканчик. У нас здесь такой яркий, да? И здесь у нас что Я уже А пластиковый стаканчик нервный. Нервный Перчаточки здесь в стаканчике лежат. Перчатки? Да. И здесь что-то пахнет. Ой. Натуральный. Одни одни. Одну тебе одну Богдаш. Так, здесь натуральные ароматизатор идет вот такой вот, но ну, приближайся, не хочет он попусироваться, ну как, вот. натуральный ароматизатор вот такой вот у нас Конечно, есть, потом у нас нового? натуральный краситель, вот такой вот, Мама, натуральный краситель, хорошо, глицерин, чтобы он был мягкий и сейчас будешь раствор тетрабората натрия, так, потом, кто это у нас, ой, цвета какой-то у нас, мама. что еще у нас, О, у нас такой палка, врачи у нас мама, обычно не горло нет, проверяют мам, такой, Конечно, тебе сейчас все будем делать, сейчас будем все смотреть, что там еще все. Коробка, коробка пустая, пустая коробка. Что там? Так. Описание, что да, нам нужно надеть. Да, первая перчатки надеть, угу. второе на баночку угу. эту большую. В стаканчик нальем, да? Ах. А потом покапать, помешать угу. третью Потом еще чего-то покапать, потом угу. еще чего-то покапать, помешать Потом покапать и мешать, а потом уже будет жвачка для рук В общем, инструкция более чем понятная, правда, сынок? Не, вот эта жвачка для губ. А, это жвачка для рук? Мнем, мнем тогда, да? Еще, чем покапать Все, мы уже сделали, Богдан наигрался, сейчас будет играться с тем, что идет о, Камила обиделась, мы шутим. Да, будем еще делать на вот этой. Да, давай, чтобы на стол не накапало. И вторую надо вернуть. Да, ставим мы у бабушки. Да, мы приехали к бабушке в гости. у бабушки сейчас отдыхаем. Все будем Начинаем? Начинаем. Начинаем. Перчатки надели, надели. Перчатки есть, особенно размер Камилы. вот это. Держите стаканчик, держите. А -а -а. Угу. Ставим стаканчик. А я не... Так, наливаю еще. Ой, она угу. Эх, это долго будет. Ну за эту основу можно брать клей обычный. Ну, мы решили наборчик взять. Еще и так. Мы так пробовали, у нас не получился. У нас слезу, слайм. Держи, он не выдавливается, он сам будет стекать. Так, да, перчатки. чтобы не вымазываться перчатками. А я уже вымазав. Добавили мы основу. Нет, Дальше такого. у нас несколько капель нужно добавить красителя. Я, я! Несколько капель это сколько? А... Сейчас прочитаю. Добавь 10 капель. А я говорю несколько. 10 капель. Считай, переворачивай считай. 10 капель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Есть, у нас 10 капель. Теперь а нужно мы... хорошо перемешать. А, может... а Камила Я... будет ароматизатор добавлять. Богдаша это сделает? Последующие а а, будешь что добавлять? И что мы делаем? Мешаем. Камил, вот давай вот мешай вот. ебать этих. Красивый вот такой вот он получается. Да? Ага. Прикольно. Какой он красивый, прям такой вот цвет. Ногу будет да? Все готово. Нет, надо хорошо перемешать. Мешай дальше еще. Несай, несай, несай. Давай сань. я попус. Давай Даша покраешь, он просто, Даша сделает. Вот такая вот красота у нас получается. А, Она будет небольшая. Маленькое количество, да. получается, основное у да? нас. А мы Камиле, розовый. Да. потом возьмем его. А надо попробовать сделать еще раз. Так, получилось, Мама! а теперь пять капель Мама! ароматизатора. Камила сейчас будет добавлять ароматизатор. Три. Два было, три. три. Не надо переворачивать, просто нажимай. Четыре. Четыре. Еще. Пять. Що. Що, що, еще, еще. Всё, reden. 5 капель закручивай пузыречек, закручивай. Мешаем, конечно. В получившуюся нашу массу надо вылить весь глицерин. Откручивай пузыречек. Мороженое. Мороженое головой. Головой мороженое, да? А давай, весь. Давай, весь выливай, нажимай и весь выливай. давай. Давай, выливай, выливай, выливай. Не хочет? Ой -ой -ой. давай. еще есть? Да. Давай. Параемся. Угу. А <с problème> я буду вот это как. Все? Нет. <с с umas> Что у нас там, глицерин мы размешиваем очень. Да, так, пузырюк у нас упал прямо в нашу смесь, да? Ага. Давай. Нет, он не давит, он просто держит стаканчик. Получилось, перемешали? Теперь нам нужно следующее. А, та, та, та, та. В последний этап, самый важный. Постепенно вливай в стакан тетраборат натрия. Одновременно размешивая массу. Попросив взрослых помочь, чтобы один человек добавлял раствор, а второй размешивал. Мама, я Ты будешь? Нет, не машина. Я. Да. Сейчас мы сделаем. Я открою пузырек. Вот так поставлю телефон. Да, да сейчас. Все будет. Камила будет добавлять. По капельке, Камила. Подождите. А сколько? По одной капельке чуть-чуть. Давай, уже, по-моему, получается, да? Гуще становится. Ага. Шесть давай. Семь. Как они вас Давайте по десять. Стаканчик неудобный, да? Девять, десять, чё? Там не написано ну, количество капель. Там еще. написано, капайте и мешайте. Сейчас будем смотреть, может у нас тоже не получится? <laughs> и этот не получится. Мы в тот раз тоже этот аборат добавляли, да? Он как то жидкий у нас получился. Дали. Клей такой был. мы а сами не, не поняли. считаем больше. Мы не было. считаем, да? Ну, пускай капает, а считать не надо. Там вот не написано, там написано в последний этап, там может быть все нужно будет замечать, Посмотрим. Угу. Уже густой становится. Да, вот. Ну. А ну давай, мешай. Камил, давай, капай. Да? Уже тяжело становится. Так, у нас уже чуть-чуть получается, да? Угу. Давай я буду добавлять капельки. Ну, не капает, то капает, то течет. Ой, потекло. Давай, мешай. Ну, хорошо, мешай, мешай, кругу, мешай, мешай, мешай. И тут его сверху только. Вот. вот. Да, Надо да. было другую. Вот, вот, вот, Шелочка, вот. Не да? угу. вылилось? Нет, оно все вылилось в стаканчик. Какой нужно было. Мешай, мешай. Я буду добавлять. Размешивать. Да. Угу. Леппка, да? Да. Угу. Не знаю, сколько. Вот на этот. Все остальное прям вроде по капелькам расписано, а здесь У -у -у. непонятно, чтобы все добавлять, вот либо пачечку добавлять. Или типа того, что мы должны знать, какой он должен быть, да, мы первый раз его делаем за этой пачки. комечка я ударю по пальчику туда. сейчас мы сделаем, А пробуем. может, еще? Не знаю. Я проверю сейчас. А написано, не любучий. Ой, он такой мягкий. Мам, ну, а -а -а. Он липнет. Он пахнет, я бы не сказала, что он прям прохладный пахнет. Может быть больше надо было добавить это. Мы переложили в другую формочку, да, чтобы видно было и чтобы удобно было. Я каплю. А вот от нее. Он еще вот, вроде он и держит форму, но он так литнет кукану, и у него все литнет. Может быть еще надо добавить? смотрите, стоит. Он уже не мешает. Вау. А, вот даже за палочкой за это он так Мам, ты ещ снесла? Добавляешь, еще добавляешь? Он мешает все уже. А может, Даже. А может уже кота? Мама все, все Давай подожди добавляем. Сейчас попробуем еще. Мамы у меня меньше. только чистый. И еще меньше. Мы... Потому что ты перчатки сразу найдет. Одно. Ты мне вторую, а маме не досталось. Так, давай, еще. Mm -hmm. Я тоже сложу <пекрепит> печати. У тебя Ясно Еще добавим! Ну, в общем, мы в итоге добавили практически весь этот раборат, да? Да. Он сначала был как лизун, а потом как жвачка. чтобы он был, надо больше тетрабората добавить. Да почти. Он особо. Меньше. Да, но он особо не тянется, да? да? Получается, у него только рвется хорошо. Не липнет кучками. Нравится? Классная вещь, да? А у меня агромин. Да, агромин. Ну, не липнет, но запах. Ну, запах от тетрабората, да. Запах и будет. Да, о какой он классный. Рвется, да, из-за того, что жвачка, он вроде тянется и начинает в один момент рваться. Вообще классная вещь, да? Прикольно. Угу. Ого-го! В общем, надо со стаканчика все-таки прикладывать. Надо делать в другой какой-то мисочке, пошире, которая будет. Стаканчики неудобно мешать. А стаканчик просто положила. Чтобы... Ой, я мнешь! Можно было умнешь? Да. Классно? Здорово, да? Ну что, вам понравился лизун? Всем пока! Всем пока! Понравились да. лизуны? Если понравилось наше видео, ставь лайк, ух! подписывайся на мой канал Богдана и ставь колокольчик. Всем пока. О, пока. Пока-пока, друзья.